Приветствую всех из Америки! Сегодня мы стартанули и поставили первый ряд бревен. Загвоздка заключилась в том, что американский инспектор потребовал закрепить бревно к фундаменту при помощи шпилек и химических анкеров. Из-за этого, после того, как мы быстренько его смонтировали выровняли и так далее, да, ребята целый день провели на то, чтобы потратили, чтобы высверливать отверстия в бревне для того, чтобы можно было углубить и сверлили, пытались отверстия в э, фундамент то есть часть уже закреплена но все-таки еще не до конца там проблема стала уже с э, химическими анкерами носик забился и так далее А носик там специально длинный и в общем не дает никак э, разогнаться, то есть завтра будем пытаться наверстать, плюс монтаж осуществляли при помощи крана, и кран оказался маленький который не может брать э, не через кабину он отказался брать через кабину ставил вот таким образом что он как бы сбоку берет да но он не дотягивается поэтому ну вы сами можете представить что такое вы сделали там раз два три и дальше чтобы сделать нужно к крану переставиться а это его нужно собраться сложиться блин, переехать разложиться ну то есть по-моему это как-то блин блин мрак я сразу говорил что надо брать кран кран большой нужно брать чтобы он с одного места мог у нас брать начиная с пачек где в упаковках лежат бревна оттуда дотягивался до любой пачки и также мог дотянуться до любого места в доме иначе это все бессмысленно маленький кран будет вам стоить дороже никогда не используйте это есть, вот в Финляндии у нас хорошо, честно говоря. Крановщики приезжают, и у них есть лазерные рулетки и так далее. Они померили расстояние, откуда придется им работать и что им делать нужно. Посмотрели, померили, прикинули, ага, нужен такой кран. Чтобы не было проблем, нужен такой кран. Все, без проблем. Они приезжают, смотрят также на грунт или почву. Вот здесь никто, по крайней мере, не приезжал. Этот крановщик, он приехал первый раз и сразу, как стартанул. В Финляндии так не делают. Они делают, сначала крановщик приезжает просто на там, пикапе, грубо говоря, посмотрел обстановку, померил, походил, сказал, какой длины крана необходимо. И иногда может сказать так, что нет, ребята, я сюда не поеду. Все. Вот, вот может быть и такое. Нужно быть ко всему готовым. Монтаж бревна осуществляем при помощи... Таких не то, что это специальное приспособление, но ну, колхозили Я постоянно так пользуюсь. Есть заводские, конечно, специальные штучки. Эти, но мы делаем при помощи болта. Не болта, а шпильки нарезной, там диаметром нормальным. И вот ребята, американцы, я им объяснил, что нужно сделать, чтобы было быстро. Вот. Они сказали, что здесь в магазинах мы такого не найдем. Давай что-нибудь заколхозим. Вот давай заколхозили, сделали вот такие вот. Подобные вещи к стропам. Чем отличается монтаж при помощи данных приспособлений, скажем так? Из-за того, что вы не можете, если ставить лебед, делать просто на удавку петлю и поднимать, заводить. Вы ставите, он у вас опускается и вам нужно в определенный момент вытащить эту лебедку. А как? Либо когда это небольшие какие то веса, ладно, бог бы с ним, это ничего страшного, мы тоже будем пользоваться и лебедкой тоже на удавку, но это будет редко, потому что бессмысленно, вы берете тяжелое бревно, которое вы можете сразу поставить и просто эти болты вытаскиваются и все. Принцип такой, что там еще нужно сделать, когда вставляем в отверстие, то есть отличие финского дома бревна. Почему у нас всегда насверлены технологические отверстия уже под ногиля под я не знаю, под шпильки, электропроводка и так далее. То есть много есть отверстий, которые можно использовать. И Нужно выбрать просто от краев ну, максимально равное расстояние. Это идеальный вариант. Максимально равное расстояние. Потом, как вот идет от крюка к этим болтам нашим стропы. Нужно при помощи там тоже несколько вариантов есть, но такой как я не знаю как он называется, крюк в общем кто строполит они понимают, там я продеваю через одну, делаю обратно то есть сжимаю, то есть важна идея, идея такая, что чтобы стропы висели не вот таким образом а стропы висели вот так вот, скажем Тогда начинается шпильки, сжимаются, пытаются не вытащиться, пытаются, а сжаться из-за того, что мы здесь прижали, стянули его, и не даем стропам разъехаться. Из-за этого шпилька перегибается и за счет своей резьбы и вот этого перегиба она держит бревну. Конечно, без фанатизма и так далее, то есть нужно понимать, что делаете и первый раз нужно быть достаточно аккуратным чтобы понять, как это работает потому что может и выскочить но монтаж при помощи этой системы при определенных знаниях и умениях он в разы проще быстренько кран повернулся туда, там вставили шпильки видите, зацепили бревно сюда бревно закинули все шпильки отцепили и все, оно улетело дальше дальше уже цепляют следующее бревно а это на месте стоит а если бы использовали удавку то нужно было бы в пачках, во-первых, бревна лежат все, скажем так, плашмя. То есть неважно, что они 270 получается, это как бы ширина, да, но на, на боку, все пачки лежат на боку из-за того, что не повредить, не повредить замки. Если бы их транспортировали вертикально, то повредили бы замки все, то есть были бы вмятины, поэтому их кладут на бок и замками сжимают. Для того, чтобы начать монтаж, нужно его немножко отодвинуть, повернуть стоя, поставить вертикально, как оно будет, и тогда уже цеплять. Если использовать удавку, то это будет чрезвычайно неудобно. Вам сначала придется что-то подкладывать. Если это пачка, там, скажем, бывает по 3-4 по ряда бревен, вам под каждое это бревнышко придется подложить, чтобы удавку затя... ну, закинуть, во-первых. Во-вторых, вы когда на место ее бревно поставите, вы не можете опустить, потому что вам нужно удавку снять. Это значит, что-то нужно подложить, что-то кто-то должен держать. Это больше людей, больше затрат. Поверьте, это просто шикарный вариант. Но при условии, что вы знаете, что делаете. Как я и говорил, жестянка стартовая, хрень полная. Она вообще здесь никаким образом не работает, ничего она не дает. Только, по-моему, на поворот неприятности она устраивает. Потому что жесть торчит внутри дома. Не знаю. Я как бы все равно стартанул, как мы делаем. Снизу свою демпферную ленту поставил. И все. Но жесть эта торчит. Не понимаю, зачем она нужна. То есть можно было буквально с наружной стороны, там, ну, пускай бы заходило 5 сантиметров. Может быть, 10 сантиметров. Но зачем на всю ширину бревна -то. Еще хотели изначально, э, наружная часть прикрывает дерево, потом уходит по горизонту, и внутри она еще должна была, по идее, приподняться, стоять жестянкой. Я сразу этот зарезал вариантом, потому что как вы хотите, блин, ну, равнять это потом. Это вам не каркасник строить. Здесь мы все равно поступали по принципу, э, стартанули с первого, второй, третий, четвертый потому что длину вы никогда не угадаете таким образом что вот вы возьмете это и то бревно поставите и потом начнете складывать и нифига у вас так не получится все равно будет некое расхождение плюс еще это длинные стены разрезаны на три сегмента таких сегментов не бывает до 24 метра длиной поэтому и на центральных элементах приходится сжимать потом и так далее, то есть ну, много таких всяких маленьких нюансов, о которых я просто не могу сказать по причине, что я когда вижу или когда делаю, да, то я помню. А так я забываю, забываю, мне не надо такие не пользуются. она где-то у меня там на какой-то полке лежит и себе дожидается нужного времени. Придет это нужное время, я вспомню. Погода охренеть можно. Вчера был снег, дубак такой, что думал, замерзнул, блин, ну, замерз реально, холодно было. В душе потом отогревался. А сегодня, блин, жара 24 или там сколько, солнца, блин, сгорел просто, блин, напрочь. Как такое бывает? Весело. Они смеются, блин, добро пожаловать, блин, к нам в гости, блин. Но завтра тоже приедут с кремом от солнца. Сегодня все, в общем... Позагорали. Относительно загорали, но вот к вечеру уже длинный рукав был актуален, уже во второй половине дня. Посмотрим, как завтра, блин. Я-то сгорел, будь здоров, а я такой еще загоратель, блин, не особо великий. Вот. Они смеются, типа жена скажет тебе, ты куда ездил, блин, на курорт или работать устал, что-то сегодня я как-то психологически, да и солнце это жарило, блин, целый день, плюс как-то уже нервы немножко волноваться начинаю, постоянно, блин, то одно, то другое, то, блин, то подъемником монтировать, то, блин, кран, ну, кран, блин, не тот, который нужен, и так далее, то есть, то, блин, надо бревно прикрутить намертво, блин, я не знаю, к фундаменту, и так далее, блин чуть уже психологически на меня стало давить скажем так завтра надеюсь будет нормальный кран и мы начнем уже монтаж быстро быстро быстро быстро будем стараться если ребята конечно блин все шпильки сделают до конца нормально прикрутят поэтому на этой ноте я хочу закончить данное видео пожелать всем удачи и до новых встреч!